Привет, психологи! Добро пожаловать на очередное видео. Эта тема была предложена одним из наших зрителей. Если у вас есть идеи по теме, оставляйте их в комментариях ниже. Кто-нибудь когда-нибудь называл вас антисоциальным только потому, что вы отказываетесь участвовать в социальных взаимодействиях? Это неправильное использование термина. Как же следует относиться к интровертам? Продолжайте смотреть это видео, чтобы узнать. Вот несколько основных различий между интровертами и антисоциальными людьми. Первое – термин «антисоциальный» в сравнении со социальным. Многие люди часто называют кого-то антисоциальным, когда они отказываются участвовать в социальных взаимодействиях. Но это не совсем верный термин. Согласно Американской психологической ассоциации, антисоциальный – это обозначающий или демонстрирующий поведение, которое резко отклоняется от социальных норм, а также нарушает права других людей. Как же следует называть интровертов? Мы должны называть их асоциальными – а «социальность» означает отказ от участия или неспособность участвовать в социальном взаимодействии. Второе – как они ведут себя в социальной среде. Распространенное заблуждение, которое мы имеем, заключается в том, что интроверты – это люди, которые любят одиночество. Но на самом деле интроверты не против компании. У интровертов, как правило, один или два близких друга. Вместо большого круга общения и слишком много общения истощает их. Что отличает интровертов от экстравертов? Это то, что после долгих выходных, проведенных в общении, интроверту нужно время, чтобы восстановить силы в одиночестве. Антисоциальный человек тоже может присутствовать на вечеринке и может быть остроумным, обаятельным и веселым. Однако у них может быть низкое или полное отсутствие на добро или зло. Они часто бывают антагонистичны и часто ведут себя бесчувственно. Они также могут прибегать к лжи и эксплуатировать других людей, вести себя агрессивно или импульсивно и иметь проблемы с употреблением наркотиков и алкоголя. Третье – их чувства. Исследование, проведенное Университетом Северной Каролины, показало, что интроверты чаще ставят диагноз депрессия. Почему интроверты не сообщают о более высоком уровне счастья? Неясно, но это может быть связано с тем. Связано с тем, как интроверты оценивают счастье. Интроверты ценят более качественные дружеские отношения и более высокую эмоциональную стабильность. Им может быть трудно постоянно поддерживать такую высокую степень удовлетворенности. Люди с антисоциальным расстройством личности испытывают негативные чувства чаще, чем позитивные. Недавние исследования показали, что люди СЭСТ способны испытывать гнев и ярость, но не способны испытывать страх и неудовлетворенность. Номер четыре. Интроверты и антисоциальные люди имеют совершенно разные черты характера. Интровертам нужна тишина, чтобы сосредоточиться. Они рефлексируют и занимаются самоанализом, они не спешат принимать решения и чувствуют себя комфортно в одиночестве. Они предпочитают писать, а не говорить, и мечтают или используют свое воображение, чтобы решить проблему. И уходят в себя, чтобы отдохнуть. Люди с антисоциальным расстройством личности могут начать проявлять симптомы в детстве, но состояние не может быть диагностировано до подросткового или зрелого возраста. По данным Кливлендской клиники, антисоциальные люди могут быть физически агрессивными, вести себя безрассудно, обвинять других в своих проблемах, манипулировать или обманывать других, Уничтожать имущество и практически не испытывает угрызений совести за причиненные обиды. Номер пять. Причины. Личность каждого человека включает в себя уникальную комбинацию моделей поведения, которые программируют то, как люди видят, понимают и относятся к окружающему миру. Личность формируется в детстве, формируется под воздействием комбинации генетических черт и влияния окружающей среды. Фактическая причина антисоциального расстройства личности неизвестна, но генетика может предрасполагать к этому заболеванию а жизненные события могут спровоцировать его. Также считается, что во время развития мозга могли произойти изменения в функционировании мозга. Ученые не уверены, что интроверсия или экстраверсия имеют точную причину. Однако они знают, что, что мозг представителей этих двух типов личности работает совершенно по-разному. У интровертов приток крови к лобной доле больше, чем у экстравертов. Эта область мозга помогает в запоминании, решении проблем и планировании. И номер шесть – отношения. Интроверты вполне способны иметь здоровые, значимые отношения с другими людьми. Интроверты склонны к близким отношениям с небольшой группой людей. Люди, о которых они заботятся, хорошо их знают и формируют с ними искренние связи. Даже если у них всего несколько друзей, это вовсе не означает, что они социально неумелы. Это просто вопрос личных предпочтений. А те, кто страдает эст, это состояние может быть вредным как для самого человека, а также всем, кто вступает с ними в контакт. Рискованное поведение, вредные действия и преступные действия более распространены у людей с антисоциальным расстройством личности. Людей, страдающих этим расстройством, иногда описываются как люди, не имеющие совести и не испытывают чувство вины за свои пагубные поступки. Это может затруднить для них поддерживать здоровые отношения. Итак, помогло ли вам это видео понять разницу между антисоциальными людьми и интровертами? Мы надеемся, что вы узнали о разнице между ними